Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим, это канал Макс Эффект. Сейчас я записываю эту серию подряд после предыдущей, поэтому я пока что не знаю, что там написали в комментариях к предыдущей серии. Вот, в принципе, у нас все вот эти вот вещи остались. Паль... Что там с пальцем Святого он Опять не заставит нас 300 монет потратить за него. Так, ну что ж. Почему такие плохие полководцы? Покажите мне всех полководцев, все такие плохие полководцы, что с ними не так? Да вообще нет нормальных полководцев, куда все делись? Ладно, давайте, наверное, поищем, вот, к двору, да, а, полководцев, тех людей, которые нам могут... Вот, Арман, тайный советник Мэн, давайте его пригласим. Вот этих трех самых верхних пригласим, потому что хорошие полководцы это залог победы. Даже с большим а, численным перевесом у противника, если у нас хороший полководец, то они могут выиграть. Все трех человек сейчас пригласим и быстренько назначим на старые вещи. Почти все утро я провел вооруженный, разглядывая набор брони. Итальянские доспехи крестоносцы не просто снаряжение, работа мастера, ваша милость, заявил квартирмейстер. Явно восхищаясь моим интересом. Он выдержал минутную паузу, а затем продолжил. Когда ваш дядя, светлейший дождь верц владел ими, их еще можно было носить, но, боюсь, сейчас они не в лучшем состоянии. Им нужен ремонт. 311! Блин, так жалко терять э, доспехи. Они вообще классные. Они топовые. Нам же их дал этот... Э, э, папа Римский. Но у нас и так уже долг. И нам деньги негде взять, и у нас война идет. Что придется отказаться Потеряем Жалко, но придется потерять Так, здесь у нас битва Мы должны здесь победить Так, все, он пришел к нам Давай э, сразу же Сейчас еще два других придут И надо будет назначить их полководцами Вот ты, тебя И еще, и еще один И вот тебя Все, так, все И здесь сюда нужно назначить нормальных полководцев Полководцев получше все, теперь мы непобедимы. Теперь непобедимы у нас самые лучшие в мире полководцы вообще. Как быстро передвигаться стало войск вообще. Это все благодаря хорошим полководцам. Так, мы можем наказать Мафальду неверную. За да что? Это наша жена? Наказать Мафальду прелюбодейка. Вот он. Вот у нас есть бастард, которого она родила. Блин, мне не, мне не хочется, чтобы у нас была такая жена к Тем более, у нее навыки очень плохие. У нее даже убийства есть какие-то. Жесть. Давайте избавимся от нее. Хотя у нее есть а, титул... А, про... Но это слишком далеко здесь. Нет, нет, все. Давайте от нее избавимся. С ней давайте разведемся. Так. Угу. Превосходно. А, так, попросить развод. Да. Все, мы теперь развелись. Нет, нет, надо дождаться, когда Папа Римский одобрит этот развод. Так, вот сюда нужно передвинуть, потому что здесь есть... А здесь есть войска, которые тоже можно разбить. Дуяма объявил войну... Что? Сырмианское крестьянское восстание. Это где? Это вообще где? А, это вот здесь. Ладно. Так, все, мы теперь в разводе. И нам нужно найти новую жену. Вот, Аделаида. Аделаида де Палистрина. Какие у него классные навыки. Давайте ее возьмем в жены. Так, все, теперь у нас есть жена. Она гениальная. И у нас будут, должны быть родиться гениальные детки. Кстати, мы можем погасить займ. Да, давайте так и сделаем. Погасить займ. Нужно поскорее бы уже закончить эту битву и все. Слишком уж долго идет эта война. Хотя? Всего лишь один год и шесть месяцев. Блин, здесь опять... Здесь опять кто-то... Опять приходится все решать. Они здесь справятся? Нет, вряд ли. И давайте отправляйте сразу вот сюда. Быстрее, прошу вас, быстрее. Здесь скоро наши проиграют. Фух, все. Теперь, долж... теперь должны выиграть. Нет, неужели проигрываем? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет так не пойдет. Блин... Ибрагим, давай помогай Он появился вообще здесь Нет, все, уходи, Ибрагим Ты нам здесь никак ничем не поможешь Да что же это такое-то? Нет, мы проиграли здесь Мы проиграли, они призвали своих союзников Мы проиграли Все, капец Может белый мир, а? Давай Ах. Слишком уж что-то как-то ты Странно очень себя ведешь Сколько мы сейчас войск можем поднять? Почти тысячу. А у противника вообще превосходящие силы. Что делать? Не знаю. Если мы попробуем сдаться, то нам нужно будет заплатить 1042. Эх, может мы можем найти каких-нибудь союзников? Вот, например, Симонетта. Симонетта де Это кто? Это где? Это вот здесь. <с dévelop launching pairs> у нас нет союзников. Нет союзников. Если мы сейчас так поступим, если нам придется сдаться, то это будут огромные долги. Просто огромней, огромнейшие. Возможно, придется отказаться от титула. Возможно, придется отказаться от титула Светлейшей Республики Венеции, чтобы выиграть эту войну. Потому что это очень-очень-очень неудобно нам сейчас так воевать с ними. Вот 7 тысяч мы поднимем. 7 тысяч мы поднимем и сможем выиграть. Но наберем ли мы еще таких денег? Белый отряд соберутся в округе Венеции. Если мы их купим, то они заспавнятся с нулевым боевым духом. И даже несмотря на численное превосходство, их просто разметут. Откуда, откуда у них такие большие войска? Я вообще не понимаю. Это вот все вот это помирание. Может мы попробуем убить эту королеву Весню? Тогда их союз э, разрушится, и они больше не будут им помогать. А Хорватия одна бессильна. Тогда к власти придет другой правитель, да? К власти придет э, принц Хронислав, кстати говоря, а он наш вассал, и он вряд ли с нами будет воевать. Да, да, да. Да и к тому же разрушатся все, э, все альянсы, которые заключила королева весня. Давайте попробуем. Должно получиться. Должно получиться. Главное, чтобы заговор сработал. Сколько тут заговора? Э очень много, очень много процентов Должно, должно сработать Так Кстати, по заговорам давайте посмотрим Розетта до сих пор Розетта, наша сестра-близнец, до сих пор хочет убить э, Жоанну Абена. Не, давайте она не будет этого делать Давайте прекратить заговор Все, пускай прекратит заговор Не надо, не надо И Франческа хочет убить Энню Ну я не против, пускай убивает Энью Канторини, он, в принципе, никакого значения для нас не имеет. Да, она здесь продолжает осаждать, но что нам то делать? Мы просто ждем, пока они, может быть, уйдут отсюда. Дорогой брат, мир вам! Ваше требование справедливо. Мои интриги были неверно нацелены. Я надеюсь, что вы найдете в себе благородство, простить меня. Найдем, не переживай, найдем. Мы можем написать книгу? Для этого нам нужно потратить 607. Нет, ну это слишком много. Крещение Заворотского народа. А, племена... Племена Заворот. Заворот. Это, слишком, это очень далеко от этого. Посмотрите, где. Это вот тут. И они обратились в католичество. Вот это да, католичество как расширяется. Ну ладно, хорошо. Винченцо Морозини умер. Кто это? Он умер от гриппа. Когда вот эти-то умрут люди, которые у нас в подземелье сидят, не понимаю. Так, один ребенок нуждается в выборе образования. Доната. Доната нужно выбрать тип образования. Хм. О, он, он супер управленец. Да, давайте, давайте, пускай обучается управлению. Так, но они здесь вообще полностью нас осаждают. Я просто надеюсь на то, что, что спасительный заговор нас, нас спасет всех. В принципе, я здесь всех подкупил, кого только возможно. Вот тайного советника Хорватии было бы неплохо подкупить. У него угрызение совести и базовое нежелание. Как бы нам сделать так, чтобы... Может быть, послать ему подарок? Еще какой нибудь возможность есть? Участие в заговоре? Нет. Может быть, подарим ему что-нибудь? Блин, не хотелось бы ему что-то отдавать. Может быть, булаву по... может быть, булаву тебе подарить? М? Хочешь? Булаву. Мы еще одну такую сделаем. Она, в принципе, дешевая была. Что такое? Чувак просто умер, когда увидел, что мы отдали фамильную драгоценность какому-то левому чуваку. Так, прекрасная работа. Сейчас-то ты, может быть, согласишься перейти в наш заговор, присоединиться. Я тебе булаву дал! А ты... Может быть попробовать посеять раздор Типа Между ними С помощью советников Да, можно создать шпионскую сеть, во-первых Да, вот что я хотел Можно сеять раз раздор Пусть канцлер сеет раздор между, между местной знатью и их сюзереном Вот здесь вот Зачем я это делаю? Для того, чтобы у -х. королевы весни Испортились отношения с ее тайным советником, и чтобы он присоединился к нам. Он же просто вот здесь вот находится, да? Ну да. В принципе. Хотя он бы мог очень хорошо нам помочь. Так, что, что, что? Угони Дел, Делла Герардеска пришлет вам письмо заключить брак. Софья Михайлевич и угоны. Хм. Ну, давайте заключим брак. Только как это нам поможет? У нас создался этот альянс? Нет, не создался, к сожалению. Блин, жалко. Так, разрешение на проход. Венцианский порт перегружен сегодня, но мы решили, несмотря на это, совершить путешествие на одной из семейных галер, не собираясь менять свои планы. Ваш капитан умело направлял судно, уводя его от скопления торговых кораблей в сторону открытого моря. Но не успев выйти за, за пределы гавани, вы столкнулись с галерой, идущей под флагом семьи Конторини. То есть, несмотря на то, что у нас как бы сменился правитель уже два раза, мы все равно ворождуем с семьей Конторини. Несмотря на жуткий треск дерева, оба корабля не получили повреждений, за исключением пары сломанных весел. С палубы судна дома Конторини Патриция Копа принялся кричать и материть вас, обвиняя в попытке его протаранить. Теперь он требует пропустить его вперед. Пусть... ну пусть попробует. Корабль к бою, либо... Не. Да. Пусть попробует, корабль к бою. На сей раз он зашел слишком далеко, потопить его драгоценное судно. Хе -хе. Время для битвы. Вы приготовили свой корабль к бою, и Патриция Копа поступает точно так же. Лучники занимают позицию барьера, и град огненных стрел вскоре обрушивается с обеих сторон. Ближайшие торговые суда поспешили дистанцироваться от дуэли. Оба корабля вышли из бухты, и яростный бой продолжился в открытом море. Корабль семьи Контарини охватил огонь. Но, но, вам, но вам рано праздновать победу. Ваш корабль тоже загорелся. Обе команды дико мечутся по палубам в поисках спасения. Когда дым рассеялся, оба корабля уже скрылись в пучине волн. Все утонули. Вы, Екопа, отчаянно цепляясь за обломки, выкрикиваете проклятие друг другу. Будучи единственными выжившими, вы оба бесцельно дрейфуете в море. Да уж... Тяжелые дни. Вы несколько дней бесцельно плавали в открытом море, пока патрица икопа наконец, не заметил проплывающий мимо корабль, который подбирает вас. Ваша радость оказалась недолгой, когда корабль сказал... Когда капитан сказал своей команде, похоже, мухи сами попались в наши сети. Под звуки кнута и барабанного боя вы и Копа сидите на веслах, закованные в цепи в качестве рабов-гребцов на пиратской калере. И что? Что? Что... Дни проходят как в тумане. Вы уже на грани обморока, но вдруг Якопа отдает вам свою воду, за что тут же получает несколько ударов кнутом. Но пока надзиратель избивает его, вы замечаете, что одно из звеньев вашей цепи проржавело. Кораль... Корабль как раз подошел близко к берегу, и вероятно, вы сможете сбежать. Короче, здесь вот что. Мы попали оба... На пиратскую галеру, где нас держит за рабов. Вот меня и... и, и меня и Якопа. Ле, Леонардо и Якопа. Он подает нам воду, как бы... Желая помочь нам, видимо, одумавшись. У нас есть возможность сбежать. Патриция Якопа Контарини умрет, а мы прыгаем за борт и плывем к берегу. Блин, это жестко. Ну... Если он останется в живых, то он до сих пор будет претендовать на этот титул. А мне это не нравится. У него очень большой почет. Так что пока, дурачье. Жесть! Жесть! Он умер. Он умер. Теперь... Э, теперь... Э, теперь здесь Конторини это Патрици Энью. Вот это да. Вот это да. Но Доминика Дандола претендует на титул. Почему? Откуда? С чего? Так, ладно. Но его почему-то не может обогнать. Ладно, мы с ним разберемся. Мы с ним разберемся еще. Так, ладно, давайте назначим его <свят> советником. Чтобы он не злился. Жесть, мы так избавились от одного человека из семьи Конторини. Вот это да. Вот это да. Но у них еще 20 живых э, человек осталось. Что произошло? Почему война закончилась? Война в поддержку претендента по имени Патриция Якопа, цель которой нижние Края больше не может продолжаться. Повод для войны более недействительный. То есть, когда еще, когда Якопа погиб, погиб, мы больше не сможем продолжать эту войну. Круто! Мы как раз у нее проигрывали. То есть, от его смерти стало лучше всем. Как бы жестоко это не звучало, но так и есть Ладненько Давайте распустим флот Чтобы они больше нам не мешали Все Мы ничего не приобрели Но ничего в принципе не потеряли Нам нужно всего лишь ну, пару лет, чтобы восстановить силы Может даже меньше Вот в принципе и все Думаю на это можно сегодня закончить <с Dylan> Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Пишите комментарии обязательно. Всем до следующей серии. Всем пока.